Всем привет! Российская фигуристка Виктория Синицына, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, сообщила, что короткая произвольная программа к сезону 2018-2019 уже поставлены. В роли постановщика выступил Александр Жулин. К нам на тренировку приезжал Александр Георгиевич Горшков, глава Федерации фигурного катания России, который одобрил нашу работу, сказала Синицына. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока!